Доброго времени суток, друзья. Меня зовут Игорь Жаданов, я руководитель проекта Триксион и сейчас вам расскажу и презентую сам проект. Проект, в первую очередь, презентация для партнеров Века. Что мы сделали для партнеров Века, что планируем делать дальше для партнеров Века и чем он поможет. Вот, самим партнером. Потому как я общался сейчас последние крайние две недели с лидерами. Некоторые лидеры просто говорят, мы не понимаем, что такое Триксион и, как говорится, с чем его едят. Сейчас будем по доступным, понятным языком объяснять, что же такое Триксион. В первую очередь, это платформа для генерации новых партнеров. То есть сам Триксион, как инструмент, вот, он генерирует новых партнеров. Да, есть на нем партнерская программа, но мы сейчас ее не рассматриваем. Мы его рассматриваем как сервис, который привлекает вам новых партнеров. Вы – ваши команды в любой из проектов века. В любой из личных проектов. Сейчас я знаю, что многие партнеры, особенно лидеры, там прокачивают свои личные, э, личные бренды. Вот сейчас там модно стало, этот тренд идет. Да, хорошо, вы можете также привлекать партнеров именно на личный бренд. Чем мы отличаемся от других проектов? Что сейчас внедряем? Уже внедрили сам Тексион, что запланируем внедрять, сейчас я вам расскажу. Помимо того, что у нас сейчас 8 сервисов, сейчас идут 3 марафона. Один начался, еще два марафона запланированных, да. Один марафон идет, который для вековцев сейчас идет, особенно актуален будет. Вы настроите систему, готовую систему под ключ, да, привлечение в любой из проектов. Вот, я, я имею в виду века, в любой из проектов вы можете хоть бинар там, вот, хоть любой проект свою партнерскую ссылку ставить и получать туда готовых лидов. Как что, только второе занятие прошло, поэтому на марафон нужно идти, есть записи вебинаров, вот он специально делался в первую очередь для, для вековцев, поэтому рекомендую идти на, на марафон, который сейчас уже идет там третий день буквально, Но ну, первый день был вводный, да, вот, и понедельник, вторник, это вот первые дни занятий, поэтому идите, те, кто еще не пошел, пишите в Техподдержку, я имею в виду, дам ссылки на чаты, да? вот, пишите, им вас добавят. И, пожалуйста, хотите работать, хотите получать новых партнеров, вас бесплатно научат и покажут, расскажут и приведут до результата. Итак, что же отличает их все от остальных? Помимо этого, то, что мы меняем чат-боты, систему аналитики в личном кабинете у каждого, кто видит, да рассылки, конструкторы лендингов и сама реклама. Самые выгодные сервисы по привлечению новых партнеров. Мы даем такие скидки от 20 до 70% на сервисы. Вот у нас в Тексионе есть сервисы, сейчас 6 сервисов, плюс 3 вебинара, о, 3, плюс 3 марафона, и мы даем самые выгодные сервисы эти 60, до 70% на этих 6 сервисах. Сервисы по привлечению трафика. То есть вы можете вставлять свою партнерскую ссылку на этих сервисах, получать там от 20, 40 или 60% или 70% за использование сервиса и привлекать себе трафик. Объясню для людей. Вы хотите на рекламный бюджет потратить 10 тысяч рублей. Это нормальная сумма, это минимальная сумма, которая идет на рекламный бюджет. И у вас скидка 70%. Вот вам выгода в первую очередь Триксиона. Или 60% скидка. Вам никто такой скидки не даст. То есть вы 6 или 7 тысяч рублей, вы сразу экономите. Вот почему еще выгоден Триксион. Или 40% вы экономите в рекламе. Чтобы было понятно, мне партнеры спрашивали тоже, а непонятно, почему лицензия напрямую у сервисов у этих, вы такую скидку не получите. Почему получает этот Exion? Потому что закупает трафик оптом. Не только там через вековцев, помимо этого у нас свои агентства лидогенерации, вот есть, те, которые закупают трафик оптом. Поэтому нам дают большие скидки. И мы этими скидками делимся. Сейчас внедряем генератор лендингов. вот Значит, он будет генерировать не только там внутри картинки, но и тексты. Вы можете генерировать тексты, вставили свою партнерскую ссылку, вставили тексты, он может сделать их мультилендингами несколько. То есть вам не нравится заголовок, вы хотите свое уникальное торговое предложение да, предложить, вставили и запускаете рекламу. Это тоже в личном кабинете. Опять же, у нас активная техподдержка 24 на 7. Именно на этих лендингах, именно на марафонах. Сейчас специально марафоны проводили один, второй, третий, второй марафон решили проводить по YouTube. Потом как многие партнеры просят провести марафон по Ютубу, он тоже будет стартовать с 15 числа, 15 или 17, нам там надо уточнять. Вот он тоже самое. Рекомендую самим приходить и приводить своих партнеров. И дальше участники марафонов получат комбайн трафика. Помимо всего этого, я уже говорил раньше и сейчас говорю, Тексион разрабатывает свой комбайн трафика, то бишь это сервис. Также, чтобы вам был по упрощенке, там будет много воронок в сервисе и несколько кликов кнопок, которые вы выбрали и получили готового лида. Это комбайн трафика. Для всех остальных он будет с января месяца. Для тех, кто проходит марафоны, для активных партнеров, вот, для них будет, естественно, открыт он раньше, с конца октября, начала ноября. То бишь, вы получите первый инструмент. Поэтому заходите, тестите, марафоны, участвуйте. Тем более, что это для вас. Для вас, вот хотите сейчас, как я же говорю, бинар рекламировать, пожалуйста, зашли, рекламируйте бинар. Помимо этого, еще внедряем шаблоны ботов. Они помогут сортировать трафик. И то же самое делаем по простоте, чтобы можно было, не нужно было настраивать их. Вот то, что многие сталкиваются с техническими проблемами, просто чтобы было, добавлялись боты одной кнопкой. Бот, описание бота, вы кликнули по нему добавить бота, и он уже будет отрабатывать, сортировать трафик, ну, такие как воронки, да, вот, такие минимизированные воронки. Ну, те же боты, те же воронки, получается. Он будет отрабатывать его. Вот. В Taxion есть бесплатный вход. Кто не знал, у меня партнеры спрашивают, да, да, можно не покупать лицензию. За там 33 доллара да, можно просто бесплатно зайти. Но ну, у вас не будут доступны там инструменты те 6 ⁇ да, Здесь будет только партнерская программа. И то бишь, это, э, партнеры будут не по 2 становиться, за партнера будут получать по 7 долларов. Есть такое. Вот, но это не для тех, кто привык строить команды. То бишь, но ну, есть люди спрашивают, есть бесплатный платный вход. Да, он есть, чтобы вы знали. Еще раз по эксклюзивным условиям для партнеров. Я вам привел примерно на 10 тысяч рублях. Для кого-то космические деньги, вот, по карте на рекламную кампанию. Но не нужно здесь жадничать по рекламной кампании. Это минимум на тест рекламной кампании 10 тысяч рублей. Есть партнеры и по 50, и по 150 тысяч приносят. Опять же, тут цена, цена вопроса стоит, да, в стоимости ли, да, то бишь в том, что... Сколько вам лид приносит? Если вам партнер приносит, как он заходил в Гекафта, как вот у Виталика и остальных, по 5 тысяч долларов заходит, делают депы, да, вот, то какая вам цена партнера? Вам жалко потратить 10 тысяч долларов на рекламную кампанию, на тестовую, я думаю, 10 тысяч рублей, вот, чтобы получить партнера, который зайдет на 5 тысяч долларов? Нет. Вот, так же и тут, также и в бинаре, смотря как, какая ветка, как это, поэтому все относительно. Мне партнеры тоже пишут, для рекламной кампании, для теста 10 тысяч дорого. Ну, возьмите 5 тысяч, зайдите на 5, посмотрите, протестите. Протестите воронку. Подтестите лендинг, вот, и вы получите скидки. Главное, Триксион для тех, кто хочет, нет здесь кнопки бабло, кто хочет привлекать трафик, кто бишь привлекать партнеров, у вас есть все инструменты для этого. И есть техподдержка 24 на 7, те, кто помогут. Все сервисы мы сделаем значительно дешевле. Я уже говорил, что от 20 до 70%. Плюс еще сейчас будем подключать инфобизнесменов, которые будут как бесплатные курсы, так же и курсы со скидками большими давать именно по, по трафику, по тем, про, по, этим, по тем проектам, в которых они участвовали, где получали трафик. Тоже сейчас вот два инфобизнесмена, мы переговоры провели, уже по ценам определились. Там курсы в 5 раз дешевле дают для аттракционовских. То есть, да, рабочие, да, действительно, те, которые по трафику курсы получают наши партнеры их с очень хорошей скидкой. Помимо этого, внутри Тексиона будет развитие планеты. Мы их будем переводить в генератор пассивного дохода, но об этом не сейчас. У нас сейчас вебинар для, именно для вековцев, чтобы вековцы знали, что Тексион предназначен в первую очередь для трафика, чтобы вы получаете трафик в свои проекты. Также у нас сейчас будет воронка бинар, вот, но сейчас по техническим причинам там немножко она задерживается, но это не наша сторона, это, это, это у нас коронавирус задержит ее, грубо говоря. Вот, поэтому как, как люди переболеют, выйдут, поэтому сразу бинары включим. Вот, сейчас пока, пока не можем, пока на паузе стоит, но воронка бинара она запланирована, она будет, и вы сможете в Тексионе, то есть подключить воронку бинар и на свою партнерскую ссылку поставить и качать бинар. Да Без проблем, сейчас любую будете партнерскую ссылку можете качать. Любую из вековских э, сайтов, любую свою партнерскую ссылку. Хоть хотите Golden Ratio, вот, берете и качаете. Есть рекламные материалы, есть куча. Если кто-то нет, Виталика Селиверстова, есть куча картинок, можете спросить. Вот, и вам нужно лишь э, инструменты есть, взять картинку и взять свою партнерскую ссылку. И пожалуйста, потому что у меня партнеры задают часто, говорят, а где же воронки, там все ждут воронку Бинар, там все ждут еще, что зачем ждать. У вас есть партнерская ссылка, есть куча рекламных материалов, да, да, есть видео от партнеров, есть те же картинки, взяли, да, распространяйте. Введите их людей не сразу на эту партнерскую, введите людей в свои чаты, если что, чтобы не ждать там одну-другую. Какие еще планы у Триксиона? Вот, значит, планируется комбайн трафика, вот, по которым я говорил, он будет в конце октября или в ноябре доступен для тех, кто проходит марафоны и получает там результат. да, вот. Тексион позволяет получать трафик в любую сферу. Будет несколько воронок, там до десятка воронок различных, в которых можно будет добавлять партнерские ссылки. Вот, и разработка текста под вашу аудиторию. Вот, добавлять просто кнопку ссылка на ваш молдил-лендинг. Все упрощаем. Все это будет сначала в тесте, вот, в январе будет общий доступ. Также мы можем добавлять вашу воронку в нашу систему, в Trixion. Именно для командных игроков. Здесь уже мне пишите в личку, у кого какая команда, сколько мы добавляем воронку. Есть эксклюзивные воронки, я знаю у партнеров даже по тому же бинару, даже по тем же проектам Века, есть эксклюзивные воронки у партнеров. Там партнеры сами записывают несколько видео, да, допустим, потом дожимающие видео, утепляющие видео и продающие видео. И делают воронки. Пожалуйста, мы можем их интегрировать. Опять же, нужно говорить условия, какая воронка, какая интеграция. Но ну, все это можно сделать. Вот, пишите в личку, мы. Ну, есть несколько партнеров, сейчас тоже интегрируем и только для их партнеров. То есть все видеть не будут. Это если ваша командная эксклюзивная воронка, да, видят только ваши партнеры. И то только те, кто э, подал запрос. И помимо этого мы сейчас э, уже тестим, сейчас разрабатываем новую фишку. Вот, возвращаемся к истокам, называется, э, как к привлечению для MLM-щиков, да мы сделали, совместили концепции старой школы и современной технологии. То бишь, сейчас попроверим. Сделали визитки вам с NFC-чипом и с QR-кодом. С другой стороны там QR-код да, нарисован. То бишь, офлайн вы можете проводить презентации спокойно, партнер. Визитка она как, как карта, да, как, как карта платежной системы любой. Вот таким размером визитка. То бишь, ну, такая же карта NFC-чипом. То бишь, там зашит код Ваш партнерский, вот ваша партнерская ссылка, это может быть и на фиксион, может быть на любой из проектов, вот, может быть на ваш личный лендинг, без проблем, вы разговариваете с человеком, даете на C, он считывает и сразу попадает по вашей партнерской ссылке, либо считывает QR-кодом, это один из таких вариантов. Вот видите, как пример показан на телефоне. Сейчас наши нанотехнологии, да, это раньше просто распространяли. Вот, нужно было там переходить, искать. Сейчас это все автоматизировано. И еще помимо этого, сейчас разработаются баннеры. Видите сейчас слайды. Здесь только нет QR-кодов. Это все в личном кабинете. У каждого из партнеров Триксиона будет. Да. На э, баннеры настроены сейчас на Триксион, естественно. Да, с QR-кодами, но опять же, вы можете добавлять, ничто вам не мешает добавлять картинки да, с того же бинара. Вот. И опять же их распечатывать флайеры, распечатать со своими QR-кодами и распространять. Либо рекламное агентство, как видите, пример. И здесь только ваш QR-код, да, либо справа, либо слева. И человек сканирует и попадает на вашу, на партнерку бинара. Это есть возможность, возможность QR-кодов открывается. Сейчас мы до конца недели всем откроем, сейчас только тестовой группе, потом ну, постепенно открываем партнерам, чтобы не было сразу большой нагрузки, да? Вот вы также можете на этих загрузить сами картинки, вот и QR-коды, и можете менять текст. Вот текст не на картинках, вот, текст э, менять на самом этом, ну рекламный текст. На картинках, ну я думаю, с Виталием Селиверстовым поговорить, он вам в чате там распечатать, у нас есть чат отдельных этих э, дизайнеров, да, он сделает, если у вас какой-то уникальный текст, под вас там, сделать не проблема этот текст, или у нас дизайнеры тоже отдельно есть, они тоже сделают вам под ваш текст там картинку, ну, главное главное спросить, да, вам помогут, вам сделают это по оффлайн-продвижению. Подумайте, мы сейчас запускаемся на 5 городов-миллионников. Да? Ну, там не 5, ну, там 3 города-миллионника и 2 таких чуть поменьше. Ну, протестируем, посмотрим. Есть рекламная агентство, не обязательно самим бегать. Вот, это все распространять те же листовки. Работать, не работают, есть UTM-метки. Посмотрите, как будут работать. Ну, и по поводу партнерской программы. Это тоже дает уникальность заработать деньги сегодня и сейчас. А именно, вот, напомню, что да, за лично приглашенного 10 долларов, и плюс вы только три, три личника ставите, и остальные идут переливами вашим партнерам. вот Переливы от партнеров тоже по 3 доллара получают. То бишь пассив. Пассив здесь еще за, заключается в том, вот, что партнеры оплачивают лицензию раз в 3 месяца, да, и у вас постоянно идут повторные продажи. А мы к этому стремимся, мы делаем для того, чтобы сервис был полезен, расширяем возможности сервиса, и чтобы люди делали повторные продажи. Ой, то есть покупки повторные, это однозначно для сервиса, это не одноразово. зашли там и все, у нас не инвестиционный проект, как я вам уже сказал, да, вот, поэтому приносим здесь пользу людям в смысле того, что э, могут получать трафик в свои проекты, могут получать воронки, могут получать все эти системы, которые настраиваем, есть под ключ воронки строим, да, тут тоже в личку, но это сразу скажу, это дорого, потому что специалисты работают под ключом. Есть, подключаем, интегрируем ваши автоматические воронки в наш сервис для ваших команд. По переливам здесь тоже сказано, да, можно работать, потом купить лицензию, бесплатный ход, я уже говорил. Клоны есть, садятся каждый 150 приглашенных. У нас есть отдельный маркетинг-чат, где ребята вам объясняют про маркетингу, расскажут все, все нюансы. Вот здесь на вебинаре не стоит такая цель и задача, здесь по маркетингу, здесь не стоит цель и задача вам показать, что есть трафик, есть инструменты для трафика, да, и вековцы, пожалуйста, заходите, пользуйтесь ими. Есть возможность пользоваться, заходите, пользуйтесь, будьте первыми. Потому что мы все равно запускаем сейчас рекламу. И однозначно будем привлекать сюда партнеров для самого Триксиона, да, И дальше уже пойдут партнеры с других MLM-компаний. И вы, если те, кто не зайдет сейчас первыми, ну, как знаете, как в пословице, да, кто первый зашел, то вы капки. Так и здесь будет. Вы станете вверху, вверху самой партнерской программы. И будете получать свои проценты. Есть у нас и планы. Планы на 2021, планы на 2022 год уже, вот, поквартально расписаны майт карты ну, это в отдельных презентациях, это в презентациях, которые, вот, общие есть на, на YouTube-канале, это уже посмотрите, это не касаемо сейчас самого проекта ВЕКО, да. Вот, ну то, что мы там запланировали, там запуск тренеров запустили, рекламные сервисы запустили, обучающие курсы сейчас запускаем, да. Персональные лендинги уже то же самое, вот это уже идет на третьем квартале. Рекламная аналитика в кабинете э, также уже запущена на тестовых и выходит на общих. Бесконтактные карты об этом я вам говорил. Своя биржа заданий, именно внутренняя биржа будет. Автоворонки. Подключение партнерских проектов, своя биржа рекламы и так далее. Вот, и так вот, такая небольшая короткая презентация. Вы уложились в 25 минут, там, если даже, даже в 20 минут. Вот, если нужно что-то повторить, кто-то что-то не понял именно для вековцев, да, давайте повторю, расскажу, покажу. А теперь вопросы, давайте ответим на вопросы. Откройте, пожалуйста, чат. Чат открыт, пишите свои вопросы. Не, чат заблокирован еще. Нет, Лен... Пишет, что заблокирован. Угу. Запись остановлю тогда. А, сейчас ссылки, да?